Олег Кустов страна синесерых сини-серых красок» Стихотворение 1985-2000 годов Читает автор Страна синесерых серых красок На карте печали моей из детских забытых сказок от милых далеких людей в моей глубине бесконечность укрытых снегами цветов и гордая горная вечность обветренных северных ледов я слабым бываю но все же не слабости места во мне весь мир океанского ложа я знаю в моей глубине оттуда и небо и звезды, и земли, где движем легко, холодный арктический воздух, Там где-то не так далеко, у кромки огромного света, В дыхании огненных гроз, страна сини-серого цвета, Моих нордических крест, Идти к двери, которая закрыта. Отлично зная, что за ней нет ожидающих друзей, И комната пуста и позабыта, Захламлена за много лет неодолимой кучей бед, Но все равно идти. Увидеть в комнатушке свет, и в ней мелькнувший силу Эд вдруг всколыхнет воспоминание о том, чего не возвратить, И детство радости познания, и то, каким хотелось быть. Сомнений тихой сапой кралось, Мы спорили и волновались, На что-то важное решались, А самым важным оказалось, что изменять нельзя себе. Идти, плутая в городьбе, Открыть свое, а там по новой порог увенчанный подковой, Хранимый бережно секрет, Как видеть детство силуэт.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 Висходя, скользит. Там впереди голубой простор, Дальний мой путь озарит. Когда человек в пути Ребенком, просыпаясь утром рано И всеми обдуваемыми ветрами, Вдали я видел сказочные страны, Ребячьими наивными глазами. Мелодии рвались из груди, слова по М -эм, и тонко пели скрипки. И я предвосхищал, что впереди, не сдерживая радостной улыбки. И вот, открыв страницу новой повести, я отправлялся в путь без промедления, и в чаще своего воображения ступал легко, не зная горести, и, не пугаясь сказочных видений, Рассеянный я обрел неторопливо, И бабочки садились без сомнений На руки мне в пархании и гривом. Холодную водой родниковой Я остужал лицо, разгорячас, И подпевал пичугом бестолковым, И улыбался сам себе подчас. со Созвучая могучими ветвями, на тропах, заплутавшей мои мысли, Меня свободно обнимали сами, И песни звезды надо мною висли, и день и ночь сливались в уходящих За горизонт волшебных этих чащах, И было мне привольно отдохнуть, но только скрипки все не умолкали, и высоко и правильно звучали, и легок вновь я продолжал свой путь. Черное небо смотрело глазами, пуделя в светлый окрас головы. Эта береза под всеми ветрами Скроны стряхнула немного листвы. Дни проходили по кругу за днями, словно отрывки из той же главы. Черное небо смотрело глазами, пуделя в светлый окрас головы, Звезды теснились в ночи над горами, Утром лежали на листьях травы. Эта береза под всеми ветрами, скроны стряхнуло немного. Мир сказок, живой мир природы, Меня увлекает зимой. Я вижу зеркальные воды, Сокрытые дом подо мной, Я вижу, как в дереве мёрзлом Текут еще соки любви, Как в каждом пенёчке промозглом Рождают мечтания о ней. Снегурочка выйдет из леса И будет принята в круг. Почувствует юный повеса Прохладу поданных рук. Невидность, дитя дитятворенья, Зачем появились у нас? Под звуки обрядного пенья Женой назову я вас. Не помнит забавы былые, Он счастлив и будет теперь Слова говорить чудные, Стучаться в открытую дверь. Природа весну ожидает, Во снах набирается сил, И звезды быстрее угасают. И месяц совсем остыл. Однако загадка есть в этом, Как медленно тает снег, Как слышат стихи поэты, И короток сказочный век. Листопад Листопад, листопад, Моих строк многоточие, Листья слепо кружат День за днем ночь за ночью. Листопад, листопад, Увиданье былого, Шорох жухлой травы, Время желтой листвы, Осень празднует снова. Сколько кануло фраз, Сколько было метаний За сиянием глаз И надежд, и мечтаний. О печаль листопада, это в сердце тревоги облетевшего сада у забытой дороги. Листопад, листопад, твои тени и блики Словно в душу глядят, как иконные лики И певучие клики улетающих летающих стай а О не скорбят в поднебесном. Прощай! Видно, это был сон, и напрасный старания Под осенний трезвон просто сон без названия. А проснулся и вот лишь надежды мерцанье из высоких окон сентября созерцанье, Да тоскливый узор затуманенной дали, Мелодичный минор разливает печали, Да на травах наряд голубой на рассвете, Листопад, листопад. Одинокой на свете. Воздушной, горячей, невинной рукой Ты бросила в ящик почтовый ромашку. Ты нравилась мне, романтичный такой, И я был с тобой душой нараспашку. Светили над бухтою прожектора, Стояли на рейде в порту сухогрузы, И, если холодные дули ветра, Меня согревало дыхание музы был век на исходе. В морях корабли давно перестали шуметь парусами, а ландыши также на сопках цвели. Жуки шевелили серьезно усами. Казалось, что вечную будет пора, где только цветы и другой нет обузы. И было прекрасно, что дуют ветра, что с нами под парусом странствуют музы. Но взвыл самолет и умчал тебя вдаль. Внезапно расстались. И скорбная нота фартиссимо вылила горе-печаль, И в сердце осталось печальное что-то. Людвиг Я закрываю глаза, чтобы не видеть это. Катится с неба слеза в длинных лучах рассвета. Здравствуйте, краски дня! Лица, что видел где-то, люди вокруг меня, Тени горячего лета. Но где бы ни был я, мне всегда мало света, Это моя беда числить себя по этому. Я ухожу в себя, чтобы не слышать это. Людвиг, ваша судьба с первым лучом рассвета. А самое главное, сказать не успели, Чем сами горели, чем жили на деле, За фраз пустотой на столичном вокзале Неловко с тобой о себе умолчали. И только в пожатии рук на прощанье Я остро почувствовал вдруг наказанье, Что хуже бывает, когда забывает В разлуке о друге друг. Подражание Верлену, Где прозрачная даль, необъятна печаль, И напрасны соблазны искусства, Как живого, не жаль, Разгоняется вдаль и бросается ветер на пустошь. Слышны звуки возни, Только после ниней и молча на берег ложится, Вдоль реки и проплывают огни, Семафорят на бакинах. Птицы, и качая несет время маленький плод, беспрестанно меняются даты. Разве кто его ждет, если даст полный ход, И по морю помчится крылатый? Мы разлетимся, как птицы. Осень за нами придет, будут другие лица там, кто куда попадет. Дождь простучит уныло, ночью, когда нет сна, Будет свежо и сыро, В лужи сойдет луна. Надвое мир расколот, дымом плохих сигарет Будут жара, и холод, и темнота, и свет. Розовый легкий пепел знает последний полет. Будет, надеюсь, светел Тот, кто себя поймет.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 Миноре. На заре многорукие тени, в темно синем над ним танцевали, о соблазных мирских наслаждений Ему тихо на ухо шептали, колдовали замерзшие травы, На бескрайней степной печали, и деревья, склоняя главы, Осторожно его. Обнимали, и не знали они, и не знали, кому дороги, кому любы, а сквозь сон его целовали Чьи-то теплые, теплые бубы. Зима моей печали не излечит, весна меня коснется чуть, И если лето обещала встречу. То осень обещает путь, И этим утром сонный и раздетый Я не хочу быть на других похож. Еще во мне рождаются сонеты, И сердце рассекается, а нож ГИАЦЕНТ Такого не бывает даже в снах, Над флейтою склоненные бутоны. Затерянный в разбушенных лесах, Напев высокий, озаряет кроны. Росою на волнистых волосах Еще лежат созвездии миллионы, Поэзия, как небеса в глазах, И музыка, как голоса влюбленных. Эллинский мальчик с именем Цветка, И эти звуки, что возьмут века, в их первобытной красоте нетленной, Не потому, что новизна бедна, О нет, совсем не в том его вина, Венчаются сонеты рифмой ленной. Кипарис Рожденный мир был чистый и ногой, Хранитель мелодичных песен юга, Случилось так, нечаянной рукой, Смертельно ранил на охоте друга. Отчаяние свершило скорый суд И благородным деревом печали, Что кипарисом с той поры зовут Останки юного поэта стали. Над одиночеством Земель и вод Поднялись звезды, и раздался свод, И ясноокий дар стихосложения Приветил светло человека там, где меж ветвей, Взнесенных к небесам, Свободу обретает вдохновенье. Аполлон Открытым стать и телом, и лицом. В неведении дремлющих вершин Созвучие наполнены теплом Спокойного дыхания долин. Но будут еще молнии и гром И кипарис, и люди из Афин, И безмятежно убранный венцом его отцом убитый геоцинт. Тогда отнесу разницы земной, проляжет легкокрылый синевой на солнечный олимп его дорога. Но что же, если воздымая грудь, страдает человеческая суть за совершенной оболочкой. Бога. Сказать и ошибиться снова. Сказать и ошибиться снова. Молчание, выверженный друг, Чудесный свет объемлет слово. Еще не выросшая в звук, Так к размышлению обращает лицо мелькнувшее в толпе, но миг проходит, и бывает, что я не верю сам себе, и ничего не удается, и звезды тусклы и пусты, когда-то были только солнце, и лента Млечного пути, И мы давно. Земного донца Стремимся по нему пройти. И свет, рождение, какое В словах замерших на губах Движение внутри покоя, Таким я сам бываю в снах, Когда гуляю неуклюж Среди небес, морей и суш, Где столько вечной доброты Для неокрепших юных душ. На пожелтелые листы ложится грустная строка, Как поученье старой басни, Сколь не прекрасны облака, А солнце все-таки прекрасней. О, если б знать, какое сердце живет в такой груди. но что ж, от самого себя не деться, И каждый на себя похож, Он верит в сад. За белой дверцей, А я тому, что это ложь. Но свет, который добро льется, Способен за собой вести И в недоверие незнакомца, Доверие друга обрести. Когда-то были только солнце И лента млечного пути. И безыскусно во вселенной и плакать, и любить могли, И звезды этот дар бесценный, Как свет в своих лучах несли, И даже падали лучас На первобытный лик Земли Давным-давно, еще до нас. Быть может, что не первый раз меня фантазия дурачит, но почему так много значит Оброненный случайно взгляд? Глаза смеются, сердце плачет, И солнце, облака, таят. Поэма «Экстаза» В тишине под крышкой рояля Необычные звуки хранились. И когда за него садились и едва играть начинали, О, какие прекрасные взлеты в его детской душе творились И видения проносились на каретах старинной работы. Приходили волшебные феи, приходили и рядом были, И блестели на конях шлеи в бесконечности звездной пыли. А потом, немного робея, он касался двуцветных клавиш и его эти добрые феи обучали играть без фальши. Гаммы, привычные старые гаммы, трудное место, легкое престо, пальцы, учимые, соло, упрямо в каждом движении, в каждом мгновенье. Это искусство, это горение. И душа медленно разрушала костной ткани сопротивление, чего не было от рождения, в его маленьком хрупком теле извлекала из света и тени, Пальцем легкость свою давала, и созвучья радостно пели на вершине девятого вала, устремляясь к неведомой цели. Он поверил в осмысленность мира, как поверил в мелодии Грига. Что людей окрыляет лира, Как ветра паруса у брига, Что из звука рождается слово, Что гармония – это красиво, А за словом музыка – Снова неустанно творящая сила. Кто же небо разбил оскалы? Звуки! Какие рождаются звуки Силы рассветной мысли, Заветной Боже, За что же он принял муки? Что же вы, люди, счастья не будет, длинные пальцы, тонкие руки? Сонет. Мысль в сообщении электронном На зло открыто всем ветрам, И лишь о неопределенном Не говорится матерям. Они в столетии технотронном. Всю горечь наших мелодрам В их пафосе многооконном Понять умеют по глазам. Прекрасно их было любви, Они от слез бывают пьяны, Читая старые романы И вспоминая дни свои. И потому тягать неловки Бесплатный сыр из мышеловки. Очарованный странник Кольки, Ванечки и Наташи, Все мы странники в мире нашем, Но одно Господь предрешил. Человек, кому одиноко, И отшельник с глазами Бога, Это разные малыши. Прозаическое исчезло, Чтоб в поэзии жизнь воскресла. Такова красота души. Мы не едем по свету в ту волшебную даль, Где когда-то поэты ограняли хрусталь. Мы стоим на перроне, а ведь прежде могли В полутемном вагоне созерцать корабли. Многого не желаем и не стремимся высь. День ото дня отделяем — наша проходит жизнь. Вот он привыченно сносен нас окружающий мир, мимо поваленных сосен, в глуби коммунальных квартир. На что это похоже? Куда ни посмотри, везде одно и то же: бардак и пустыри. И с неба месяц ясный бросает тысячи лет на этот мир ужасный, неверный, желтый свет. Грустные слезы. Однажды рождены, украли часть страны, У солнца и луны, и золотые сны Потерянной весны в потерянном раю Младенцам выдают на долгий путь. Что станется в судьбе? Весь мир открыт тебе, ты полагаешь сам, И по твоим следам Ночные тени лишь, Не бойся их, малыш, Как горизонт горит, Весь мир открыт. Грезы, детские грезы, вечные грезы, Будут сиять в пути. Слезы, грустные слезы, сладкие слезы, Их не видать почти. Конечно, иди неспешно, И только песня с тобой воскресни, И твое слово откроет снова Живые тайны страны печальной. С тобой в твоей тиши Сокровища души И счастье знать о том, Как быть в лице одном И старцем, и юнцом, И со своим крестом Найти небесный дом и жизнь потом. Я становлюсь спокоен и свободен, Глядя на травы, камни, берега, И не ищу гармонии в природе, Гармония воздушна и легка. В потоке не устали отражаться Зеленым краем шумные леса, И остается только удивляться. И взгляд свой устремлять на небеса, и говорить рифмованную речью, Не требуя ни лавров, ни венца, и видеть боль и радость человечью В бесстрастие отрешенного лица. Ребенок смерть оградит его от бездны.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 Жизнь по белым квадратам прошла, От войны до войны парадом. Фотографиями была, Что на память дарили девчатам. И меня не минует тоска, И окажется прошлое рядом. Только жаль мне того паренька С очарованным медленным взглядом. Старость в этом городе улиц беднейших Сквозняками получатся шторы И чудны головные уборы Дам почтенных и мудрых старейшин. Но не сказано главное слово, И решающий час не назначен, Только отзвуком голос подхвачен В бесконечном пути живого. К портрету Б. Он не хмур, и не зол, и не рад. Он открыл себе новую кровь, не срифмованную в любовь. Он сибирский евроазиат. Может сгрудятся тучи гуще, из гнезда упорхнет птенец, и его евразийская сущность, а европица, наконец. Ваши фонари Редактор главный толстого журнала, Вместительного, что армейский ранец, Услужливый делец, каких немало, Он мнит в себя поэтом, Он – посланец. Одним мгновение жизни не хватало, Чтоб завершить великолепный танец, Другим и танцевать-то не пристало. А приглядеться и поймешь Засранец. раец. Ожесточен бессмертными стихами с журнала пыль стирает рукавами и жаль его набитого словами, испитыва не Богом, а грехами. Он обречен жить с постной миной, питаясь всякой мертвечиной. 1999. Расцвела во главе угла, Симметрией своей задела, Роза первая красной была И от жажды любви отрехлела. И как только поникла она, По углам дали трещину стены, Ничего не боялась одна роза желтая, Память измены. И, устав от войны и угроз, Презирая в себе человека, Мы склонились на третий из роз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 что имеет звук не всегда звучит. Бьются зеркала и горят в ночи. Бомбы падают с неба точечно, то война еще не окончена. Не турецкий плен не племен набег, городу грозит на слиянии рек. Справедливый мир можно ли считать, если в самый дом завалился тать. Жены и мужья, даже старики, вышли на мосты, взялись за руки. Горы мужественны, небо женственно, реки зеркала, зане божественны. Письма к Луцилию. Даже самый великий философ, из немецких ли Римских колоссов, светом разума одиноким, Человека едва ли спасет, если сам не захочет тот. Добродетели и пороки в письмах нравственных наперечет, Их Луцилию слал сенека, эта дружеская опека не один продолжалась год. Пара тысячелетий пройдет, на исходе двадцатого века груз сомнений свое возьмет вдруг столетие не умрет и потащится дальше калека, истребляя машиной народ, исторически твердый философ из немецких или римских колоссов, сколь не виделся бы высоким, светом разума одиноким человечество не спасет. Соклассники. Простодушный соклассник мой, Удивлением глаза полны. Неужели я, Боже мой, Пью с такими людьми, как вы? Одаренный соклассник мой Протирает свои очки. Завтра будет такой же немой, Как и тот, кто молчал у доски. За бутылкой другой Сейчас наши дни, как грехи, сочтены. Бог не взглянет сурово на нас, из-за облачно-пьяной страны. В памяти Димы Федотова Ушедшим след цветы бросают. Но безучастные не мы Боятся света или тьмы, А за иных всегда решают. И так в долгу остались мы За восемнадцать лет тюрьмы, И знать, конечно, не могли, Как тонут в лужах корабли как часто сильные и слабы, Когда вдали родной земли. Неверный отцвет у зари Вестивший ветер и дожди, Под серым небом разгляди, Печально стынут фонари, Им все равно ночь впереди. Друзья мои, напрасный свет Давайте в этот час притушим И чашу горькую осушим За тех, которых с нами нет, За их отверженные души.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 И российский «белый-белый имя» Покрывает эти словеса. Если меня спросят, не отвечу. Промолчу, лишь в горле станет соль Из-за всех невысказанных болей. Родина – одна большая боль. Город Жизнь тягостна и чужда поэзии, Она все более сжимается в пространстве. Что это за жизнь? Она сведена к минимуму, Ибо крайне ограничено действие. Фасе Артега и Гасет. Город любит сильных, Город любит богатых, Черных и многожильных На проспектах своих. Город любит животных, Жадных, злых и косматых, Фонарями своими он глазеет на них. Покупайте одежды, продавайте натуру, Золотые невежды будут ваши друзья В дорогих ресторанах, в кольцах, шапках и шкурах И виновых бокалах Не святая вода. Полис и все же, чем сильнее подавляет своей суровостью наше сегодняшнее существование, тем чаще память обращается к жизненному блеску в этом сейчас уже смутно нами представляемом прошлом. Хосе Артега и Гассет. Эллинских городов богатое убранство, И пышный праздник света и огня где размыкается единое пространство, где с небом сходится и море, и земля. Во мгле, во времени, не мудрено исчезнуть. Забыли мы и мигу предались, как эллины слагали свои песни, за взор открытый отдавали жизнь. А было трудно, приходили к морю, и бесконечно слушали поток великолепия превыше горя, и белый мрамор, стройно высок, Был отражен в воде у самых ног. Что, если мы утратили беспечно Великую награду за труды, Дар быть красивыми, и праздник вечный Там, в бирюзе морской, цвели сады? И даже старый и почтенный Логос Не обретает в нас свой прежний голос, Оплачется а о недугах своих, полис... Украшение живых, пересечение космических границ, Гаданье по полету птиц, Не в красоте ли человечих лиц? Крест Эти годы, как смута, плохие Для обетов, признаний и веры, Только это от Бога без меры, Почему я пишу стихи, не виню никого и ни в чем, знаю это моя судьба, русским так говорить языком, и в словах узнавать себя. Потому что не ради похвал, одобрения больших людей, я стихам своим душу давал, и болел за них столько ночей. Я горю солнечным огнем, когда новый слагаю сонет. Да, я вижу небесный свет, и бываю им озарен. От того горяча моя кровь... Оттого я свой крест вознес, И поэзия входит в мой кровь, Как в жилище входил Христос, Мой единственный добрый Бог, Что сжигает меня дотла, Что спасает меня от зла На разбойных ухабах дорог. Сонет. Что можем мы и что мы не умеем?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 Что может быть еще больней, все нежности простишь моей. Все потому что я люблю, да, потому что я люблю. И готова сердце слушать снова голос твой и слово в радости новой. День.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 в радости новой ночь занавешивает свет лишь бы войти в течение лет и остается лунный след где ничего другого нет боль пережитых сердцем дней и одиночества ночей что может быть еще больней, все, нежности простишь моей. По осени, когда в мои стихотворения Врываются как добрый знак Чудесной силы повторения, Не с ней одной да будет так. И если разом потеплело, И городок в затишье весь, Каких стихий такое дело, Что август воцарился здесь. Гляжу на мир, и миру в внемлю, Как чутко замер и висит Листок, готовый пасть на землю, Как жизнь тепло в себе хранит. Нет ничего, что было бы лишним, Что не проникло Самый дом, простор, оставленный всевышним, из гип роса на нем. Я мальчиком еще наверно, за тысячу льё свой видел стяг, Когда читая Жуля Верна одолевал полночный мрак, Когда в моих стихотворениях звенели как струна в натяг, саннетные рифмы повторения: Не с ней одной да будет так. И музыка под настроение, Пейзаж вокруг, в пути бивак, И первых листьев появления Пусть будет вдруг, пусть будет так. Сцена. Кто меня знает, тот меня и ценит, И даже помнит обо мне, хоть я...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 Начинались поминки по ком-то, о ком нам писал Джеймс Джойс Иван Монло. Увы, ощущение смерти имеет невзрачный вид. Два бледных листка в конверте, и каждый ее хранит. Приедет скорая помощь, окрашенная в черный цвет. Нет, я умру, не страдая за промахи прошлых лет. Лишь только у самого рая обратный возьму билет, Расставлю угрюмые ноты, расставлю их в полный рост. И будут поминки по ком-то, о ком нам писал Джеймс Джойс. На смерть Майкла Хатчинса Я стал версификатор твой. В руке твоей рука моя, и нет границы бытия, лишь дьявол мертвый, Бог живой. И в жизни пошлый и тупой, что понял ты, что понял я, какая разница. Друзья хранят секрет между собой, как будто чудо из чудес, что изменить не в силах Бог, распутье у семи дорог, и выбор в муках или без. Не лучше ли уйти в огне, чем мертвым телом на ревне? Сонет. Есть раны, что не причиняют зла, Но разве их возможно оправдать? Под утро радостной бывает мгла И сладостно и больно умирать. Уже амуром пущена стрела И очаровывает твоя стать. Ты на меня взглянула и прошла, А я хотел тебя поцеловать. И от свободы пьяный, как от слез, На берег опрокинутый волною, Я узнаю пустынный прежний плес, И рану жму горячую рукою, Чтоб жар моих надежды полных строк Не просочился с кровью на песок. Элине На картинке, где горы кругом, Напишу, что напрасно скрываю Неуверенным робким пером. Как люблю я тебя, дорогая. Мои буквы кривые и смешны, И такие же, как в первом классе, Будут бледные озарены В неумело начертанной фразе. Побледнеют в соседстве таком Для них буря сквозняк из-за души, Озарятся незримым огнем По утрам оживляющим души. Потому что я боготворю Не красоты великие и зыбки, А небесную эту зарю, что играет в твоей улыбке. Сонет Ивану Петровичу Ожигину Я забыл, я не помню так много, Только ночи темны и глухи, русло рек, что от солнца сухи, Вдоль которых проходит дорога. Кто на «ты» разговаривал с Богом, и кому отпускались грехи, тот писал на манжетах стихи и встречал поцелуем с порога. Это был очень давний мой сон. Кто не знал, был смертельно влюблен и молился в пути о спасении. Ноги стали разбитыми в кровь, жизнь минула, но вспомнится вновь, Я пришел, Я прошу о прощении. Мелодия, мелодия во мне звучит, наверно, Бог ее хранит, как память от Ермани взгод, Который год, который год, Когда кругом темным-темно, Когда зашторено окно, и веришь в то, что все пройдет, она одна во мне живет. И если будет строк судья, конца земного бытия, то в этой музыке весь я, и страсть моя, и боль моя. И в тихий вечер при луне она расскажет обо мне, что видел я, кого любил, кого нашел, что заслужил. О, не судите наши годы строго, когда что было, было и прошло, И молодость уходит понемногу Из наших душ, как из тепла тепло. Но если в жизни все не слава Богу, Так что же там, о чем еще мечтать? Весенний ветер породил тревогу, И продолжал вопросы задавать. И я остановился у порога, Глядел на небо и не смел вздохнуть Божественное. Вечная дорога, а люди время и, наверное, суть. Не стало меньше святости и боли в глазах больших суровых лиц икон, Превратностями невеликой великой доли, измерено движение времен. И были слезы в говоре о строжьем молитвы и молчание, и смех, и рядом человеческое злобное, и рядом покаяние и грех.